Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radioenvc.com и, конечно же, на нашем YouTube-канале. Похищение Европы, Ефим Фиштейн. Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей, вам. И всем нашим уважаемым слушателям, зрителям, читателям, писателям и всем остальным певцам и танцорам. Ну что, не будем нарушать традиции. Давайте, наверное, начнем с того, что происходит в Европе. Давайте, давайте. Я, наверное, никого не удивлю, если скажу, что многое, почти все вертится вокруг войны, которую сейчас называют спецоперацией в России. Поэтому я иначе великую отечественную не называю как великая отечественная спецоперация жрут то что сами заварили так вот все крутится вокруг войны и, разумеется и страны разделились по своему отношению к этой войне кто больше кто меньше но ну, проявляются типичные для европейцев и вообще для западной цивилизации черты это или это склонность к предварительным компромиссам, которые всегда выходит навстречу пожеланиям оккупантов и прочего. Сейчас это увидим. Для начала скажу, что премьер-министры трех восточноевропейских стран в этот момент находятся в Киеве. Это премьеры Чехии, Словении и Польши. И обратите внимание, кто-то может меня упрекнуть в предвзятости. Но ведь таковы факты. Это премьеры трех правоориентированных правительств. Я уже не говорю о Словении, где Януш Янза очень крутой правоориентированный политик. Фиала, Петр Фиала, премьер Чехии. У него, правда, широкая коалиция. Сам-то он из правой партии... Она называется гражданская демократическая, но в принципе это была консервативная партия, сейчас она чуть сдвинулась влево. Ну и Польша, естественно, там крутая, хотя и небольшая правительственная коалиция, двухчленка, как говорится, но тем не менее это, это правая. Только они поехали сейчас в Киев. Я не знаю, что они в эту минуту делают для всех остальных европейцев, стоит серьезный вопрос, что Делать, что будет делать НАТО, если они, премьеры, попадут под обстрел, если будут ранены или, не дай бог, вообще погибнут, скажем, под бомбами. Что будет делать НАТО? Будет ли она считать это казусом Белли, предлогом, достаточным для войны, или скажет, что это была их личная туристическая поездка, из которой ровным счетом ничего не следует, потому что именно такова логика НАТО. Сейчас россияне, российские средства массовой информации часто с глубоким удовлетворением пишут, что А ведь Украина сказала, Зеленский сказал, что время не созрело и украинцев в НАТО, да и в Евросоюз никто не ждет. Обратите внимание, Евросоюз это международная организация, по идее, которая раскрывает свои границы даже не для совместной обороны, а для других целей, для совместного экономического развития, заявила устами своих немецких представителей, что это не просто так. Это сложная и длинная бюрократическая процедура. И Украина заполнила совсем еще не все формуляры, требуемые для начала обсуждения. Так 10-15 лет. Что такое 10-15 лет в ситуации, когда идет война? Это иносказание. Иными словами украинцам говорят «никогда». Потому что 15 лет – это вечность. Вас убивают здесь и сейчас. И мы подождем, пока вас убьют, а потом начнем с вашими преемниками пророссийскими обсуждать вопрос. И, может быть, его даже обсудим в негативном смысле. Но не заслужили. Вот так выглядит вот так выглядит современное политическое ханжество. Оно раскрылось во всей своей красе по всей Европе. И Европа, разумеется, разделилась. Она разделилась, разделилась на тех, для кого ханжество политическое есть естество. Они иначе и не живут и не мыслят другими категориями. Это чемберлианство, если переводить это в старое. Термины политические. Это типичный Чемберлин. Знаете, чем отличается, скажем, политика консервативного толка от политика социал-демократического толка, ли, любого э, либерального толка? Отличается тем, что либерал ищет причины, по которым Нельзя что-то делать, нельзя противостоять злу в этот момент, потому что результаты будут только хуже. И этих причин, оказывается, видимо, невидимо. Столько много этих серьезных, уважительных причин, что никогда он не вступит в единоборство со злом. Ему Его мудрость, разумность, его реал, реал политик, как говорят немцы, она ему не дает возможности, у него связанные руки эти. Консерватор, как правило, не ищет причин, по которым это невозможно, а ищет способы, как это сделать, как это преодолеть, как, как встать против этого зла. Может быть, даже не слишком рассуждая. Это, это же проявилось именно в противостоянии тогдашним Второй мировой войны, когда огромное количество западных политиков разделяли эту премудрость Пискаря. Почему Нельзя это делать. По миллиону причин. миллиону причин. Разумеется, это было противоборство тогда. Голубя мира, или голубицы мира, которую представлял Чемберлейн, он очень любил мир, он был очень миролюбив. И поджигателя войны, которым был Черчилль. Вот это столкновение. Поджигатель войны <coughs> Черчилль сказал английскому парламенту, у вас был выбор между позором и войной. Вы выбрали позор и получите войну. Чемберлейн, как человек мира, размахивал своей бумажкой и говорил, я привез вам мир. Смысл, цена этого мира была выявлена в... уже довольно скоро. Черчилль, этот поджигатель войны, говорил странные слова. Говорил, мы будем биться на пляжах, мы будем биться в на улицах наших городов. Это то, что я вам сейчас приношу. И, конечно, ну, кто бы послушал «Поджигателя войны». К счастью, тогда еще было достаточно в мире не премудрых пескарей, а людей, разделявших ценности тогдашнего еще мира, куда входили, разумеется, и мужественность воинов, и офицерская честь и достоинство в жизни и в смерти достоинство в смерти это также ценно как вообще сама жизнь напомню что скажем оставшие в варшавском гетто люди они не жизни себе искали те кто вернулся по каналам снова в это гетто они не жизни для себя искали жизнь была практически исключена вообще даже в самой милой сказке Нельзя было представить себе, что кто-то из них выживет в борьбе. Нет, они искали для себя достойной смерти. Это тоже очень-очень важно для того, чтобы и жизнь сама была осмысленной, имела смысл значение, чтобы это было не растительное существование. Так вот, и сейчас разделились страны Европы по этому признаку. Я, кстати, довольно скептически отношусь к перспективе, к будущему, и не слишком разделяю такое оптимистическое мнение, что нынешние события подтолкнут Европу к тому, чтобы все-таки стать более черчилльской, чем чем Думаю, что они опомнятся, ну, слегка вздрогнув для начала, но потом они придут сюда и скажут business as usual. Вернемся к нашим баранам, вернемся к нашим играм. Так вот, Разделилась Европа по этому признаку. Есть восточноевропейские правительства, которые все-таки понимают, понимают то, что не понять невозможно, что агрессор, который был награжден за свою агрессию чем-то, куском земли, экономики, там, сырьем, чем-то. Такой агрессор становится вдвое опаснее, чем агрессор, который получил по рукам. Не хочет Запад дать возможность Украине проучить Путина раз и навсегда. Это ведь то единственное, чего просит у Запада Зеленский. Дайте нам оружие. Когда ему Байден позвонил, кстати, заметьте, на второй день после вторжения. Это очень важно. Так вот, на второй день Байден позвонил Зеленскому. И в тот же день и Макрон тоже <coughs> со своей Толикой. Мы тебя отвезем, и ты можешь <coughs> провести жизнь замечательно на Лазурном берегу или, или у Майами где-нибудь там. Мы тебе дадим все. И жизнь твоя превратится в замечательную и ничем не омраченную старость. И Зеленский ему ответил так, как отвечают настоящие герои. Скромно, без пафоса, но в то же время... Бьют в самую сердцевину вот этого ханжества. Он сказал: нам не нужно такси, нам нужно оружие. Эта фраза вошла уже в историю, и она и отличает. Понимаете, это сейчас тот водораздел, который отличает настоящих людей от квази-людей, от кажущихся, от мнимых существ, у которых в душе трусость всего лишь. Так вот, по эту сторону оказались вот эти консервативные правительства, по, друг, по другую сторону, как правило, социалисты, плюс многие государства, решающие Западную Европу, Франция и Германия. Ну, о Германии вообще особая речь. Германия противопоставляет себя даже всей остальной Европе, решительно подыгрывая Путину в этой игре. То есть она становится на страну, на сторону агрессора против его жертвы. Это огромная, огромный урок, я думаю, для многих очень европейцев. И, кстати, президент Зеленский часто повторяет снова и снова, мы, мы будем помнить тех, кто стоял с нами рядом, и тех, кто стоял против нас вместе с агрессором. Идиотизм, разумеется, заключается в том, что Россия ведь никогда не скрывала того, что она собирается продолжать свой поход на, на Запад, если это удастся. Вот Не понимать этого и не дать Украине возможность хотя бы для самообороны это предел. Это предел это полное у, когнитивное, я бы сказал, угасание Европы и Запада в целом. Потому что ничего другого Зеленский у них не просит до сих пор. Так вот, немцы оказались по эту сторону. Они сначала боялись э, лишиться энергетического сырья какого-то, нефти, газа и так далее. Может быть, древесины, э, чего-то еще. Короче говоря, они боялись. И это Шольц, а, кстати, социалист в компании с зелеными. Э, прямо, прямым текстом говорит, мы не хотим, чтобы уровень жизни наших граждан терпел урон какой-то, чтобы он упал. А чего он? Он глядит в глаза фактически мировому катаклизму, и он боится, что уровень жизни у его сограждан упадет. Понимаете, чудовищность, всю чудовищность этого когнитивного, повторяем, сознательного, этого упадка мышления, неспособность понять, что мы на грани катаклизма, общеевропейской катастрофы, а он э, печется об уровне жизни своего населения. Уровень жизни, разумеется, упадет. Сегодня я смотрел, не знаю, пусть извинят меня наши слушатели, которые не смотрели, сегодняшнюю передачу Владимира Соловьева, есть такой кремлевский, я извиняюсь за французское выражение, пропагандон такой кремлевский. Так вот, он сегодня размахивая руками, сказал, что чего, на что они надеются, эти идиоты на Западе. Ведь Путин ясно сказал, НАТО в границах 97-го, и мы пойдем, Украина, и мы дело, <связь> не ограничится дело, мы пойдем дальше, пусть они будут уверены, что завтра мы будем у них дома. Между прочим, я недалек от текста, если вы откроете эту его передачу, он прямым текстом говорит, сегодня Украина, завтра вы, господа, готовьтесь, да, Готовьтесь, <связь> заготавливайте хлеб с солью для приема нас наших бойцов. Так вот, на одной стороне оказались немцы, французы отчасти. Ведь обратите внимание, что Макрон звонит Путину, ну просто как влюбленный мальчишка звонит своей пассией. Три раза в день названивает и всякий раз <связь> получает примерно тот же ответ. Путин ему указывает на гуманитарное преступление, на преступление против человечности, которое совершают украинские нацисты у власти. Вот ну, Примерно так. И Макрон, возвращаясь, рассказывает французской публике, примерно это пересказывает. Да? И как полный идиот, не способный уже понять, чем отличается правда от неправды, повторяет почти дословно, почти буквально известный анекдот нынешней, который вот эту философию эту ментальность прекрасно отражает этот анекдот звучит так примерно одни говорят что дважды два четыре другие утверждают что дважды два шесть я человек середины я исхожу из того что дважды два пять не вашим не нашим окей исходя из этой Максимы, разумеется, космический корабль не запустишь в космос, потому что дважды два остается 4, а не шесть, не 5. Так вот, на одной стороне оказались вот этот Джонсон, готовый поставлять все-таки и оружие какое-то. Не то, которое, которое единственно нужно украинцам, а именно прикрыть небо, чтобы не бомбили с утра до вечера российские самолеты и города, и не обстреливали их стрелами. Есть же этих систем полно. Систем С-300, С-400, это российские их названия, но все они прикрывают небо от ударов с воздуха. У украинцев их нет. У них есть единственное, и это стингеры, которые с плеча можно запустить. Это прекрасно, но они только подбивают вертолеты. Против самолетов они не слишком. Самолеты подлетают на большой высоте, и уж еще менее того они способны поразить <coughs> ракеты, летящие в их сторону. Джонсон хотя бы какое-то оружие предлагает. Немцы фактически блокируют даже возможность поставок такого оружия. Две страны блокируют это Германия и Венгрия. То есть в смысле через их территорию нельзя это оружие перевозить дальше. А его не, нельзя на Украину заставить, если не перевезти хотя бы через, через Польшу потом. Для начала же надо через Германию, Венгрию, Австрию. Австрия придерживается... Как говорится, вооруженного нейтралитета, непонятно и нашим, и вашим. Так вот, э, на, на э, востоке Европы отчасти на запад просочилось уже более двух, некоторые говорят, два с половиной, цифра меняется ежедневно, миллионов украинских беженцев. И здесь опять эти беженцы, это просто укор, это просто плевок в глаза тем европейским гуманистам, я вынужден по слово взять в кавычки, которая всего лишь 7 лет назад, в 1000, э, 2015 году, э, осуществили целую идеологию под названием «велкоменс культура». Это культура привечания, культура приветствования, которая тогда приветствовала миллионы беженцев из Сирии. И вот не все решаются, Германия вообще там рассчитывать нечего, они боятся сейчас вообще собственной тени. И когда они проходят по коридору и вдруг где-то вспыхивает, вспыхивает яркий свет, они, <coughs> они испуганно бросаются от стен, где их тени обозначены, они боятся собственной тени. Так вот они об этом не пишут, но другие робко замечают. Посмотрите на эти потоки беженцев. это же разные потоки если в 2015 году шли прекрасно накачанные сирийские парни, сразу из фитнес-центров, такие качки их называют по-русски, на, на самом-то деле военные дезертиры, вот они шли, этот миллион с половиной, который пришел в Германию, были только такие. С ними не было женщин и не было практически детей. Дети составляли Хрен целых и хрен десятых, как говорится. Но просто ничего не составляли дети. Здесь же идут именно женщины и дети. А все их мужья сейчас на фронте воюют за свою родину, за их дома, оставшиеся там. Это же разница. И эта разница не укладывается в ту либеральную идеологию, которая воцарилась на Западе, и которая фактически стала причиной его слабости, а Путин решился на свою агрессию, именно понимая, что Запад слаб и давно сам добровольно стал лаковым куском для агрессора. Не более того, он найдет мотивацию, он найдет причины, по которым не подняться на борьбу со злом. Так вот, вот так примерно... Выглядит картина в современной Европе. Еще для, для того, чтобы немножко было понятно, куда ведут эти идейные пути, расскажу о предвыборной ситуации во Франции. Я много раз в, прошлом, в прошлых передачах затрагивал эту тему. И вот как она изменилась. Выборы, кстати, в середине следующего месяца, буквально уже на носу. Изменился расклад. Как он изменился? Если еще месяц назад ситуация казалась весьма уравновешенной, весы были, чашечки весов были э, выровнены, у президента нынешнего Макрона было примерно столько же шансов на победу, как, скажем, у Марин Люпен, правой э, лидеру движения Национальный альянс, Национальное собрание, не знаю, как по-русски его сейчас называют, короче... У них было по 25% примерно поддержки. То есть сейчас, сегодня поддержка Макрона 30%. И даже усиливается. Поддержка Марин Люпен остановилась, вернее упала до 17%. У Эрика Земура, который мне лично был, остается симпатичен, 13%. У остальных и того меньше. На 1% меньше у представительницы Галифской партии, Республиканской что произошло? А всего лишь произошло то, что жизнь поставила зеркало всем этим политикам. И там оказалось, что их противопоставление нынешнего Запада и Путина, путинизма, как идеологии, в принципе неверно. Марин Ле Пен вынуждена была э, все свои билборды огромные, по всей территории Франции, переделать. Потому что она там была вместе с Путиным на Белбордах. То есть она себя подавала, как подруга, или во всяком случае близкий человек, Путину. Почему? Да потому что тупиковое развитие их мышления, вот этих правых, но не до конца понимающих разницу между популизмом и консерватизмом, их, их мышление замыкалось в пределах, Одной простой дилеммы. Если Запад сейчас слаб и плох, то, наверное, Путин силен и хорош. Что-то в его идеологии империалистической должно быть правильным. Вот как они понимали. Но ведь так, консерваторы черчиллевского типа никогда не понимали ситуацию. Никогда Британия не поклонялась Путину, ни, ни при каком консервативном правителе. Не было такого. Потому что они селезенкой понимали, что противопоставление неверно. Неверно. Запад слаб, а Путин не хорош от того, что он противостоит Западу. Просто проблема в том, что Запад недостаточно силен и не имеет в себе силы. И не имеет сил вернуться к тем принципам, на которых он когда-то стоял. Вот что важно. И вот все э, правопопулистские конкуренты Макрона сейчас отдувается за эту психологическую, трагическую ошибку. И у Зэмура, и у Люпен нет шансов на победу. Они отдались этой ложной теории, вместо того, чтобы сказать, не Макрон и не Путин, но Черчилль. Вот наш путь, вот, наш, э, вот на, э, наш, э, наша цель. Понимаете, это как бы... Не совсем просто до этого дойти, но доходили же люди. Ну почему консерваторы ну, никогда на эту, в эту ловушку не попадали? Даже те, которые сейчас еще имеются, британские, скажем так, баворские, баварские или там э, испанские консервативные партии, они не обожествляют Путина, потому что они понимают, что не он их путь, а Черчилль, черчилизм. Вообще это самодостаточное, сильная, самоуверенная уверенная в себе и в своих, и в неприходимой, неприходящей ценности своих принципов, вот их идеал. Ну хорошо, мы, наверное, Сергей, мы в середине часа, здесь мы закроем европейскую часть, и после перерыва, наверное, вернемся к американской. Так, так и поступим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна Похищение Европы. Телефон студии 847 400 5200 Что давайте попробуем принять звонок. Разумеется. Добрый день. Здравствуйте. А, уважаемый Ефим, я в принципе с вами почти во всем согласна. А, мне вот мне кажется, только что а, левые не просто не хотят, ну, в смысле, ищут причину не помогать. Они э, потому, э, и, и не хотят бороться со злом, они просто создают это зло. Вот это вот глобальный этот вот заговор, это же чист, чистое зло, и, и они стараются строго следовать этому плану, поэтому они, не, и, и Украина, в общем-то, тоже стоит на пути, так же, как и Америка стоит на пути этого заговора, а Украина точно также стоит на этом пути. И, и у меня вот сложилось такое впечатление, что они не дают оружие, они хотят как можно дольше затянуть эту войну. Например, нашему этому пациенту Белого дома вообще очень даже удобно. Он все свои проблемы сваливает на войну. Вот то, что у нас инфляция война виновата, то, что у нас э, цены на горячее взлетели, это война виновата у нас в стране. В общем, э, во всем виновата война, которую они же сами и, и, и создали своими собственными руками. Вот э, э, как вы согласны с этим или нет? Спасибо большое. Знаете, я ведь говорю не по бумажке, а развиваю какую-то мысль, поэтому может случиться так, что где-то есть какая-то недоговоренность и так далее. Что я имел в виду? Война это особенно война, которая э, имеет какой-то глобальный масштаб, а эта война русско-украинская имеет. Она свой, свою тень длинную э, бросает. И на остальной мир, несомненно. Поэтому она становится пробным камнем для сообществ отдельных стран. Им может казаться, что они вне, далеко, они где-нибудь там, в Венесуэле. А на самом деле и они в этой густой до синевой тени этой ведущейся войны. И она, разумеется, проявляется не только в Европе, но и в состоянии умов, душ и идеологии в Америке. И там тоже возникает та же проблема выбора. Очень многие, увлеченные борьбой против нынешнего, нынешнего сумасшествия леволиберального, которое, кстати, и было той самой приманкой, о которой я говорил. Путину показалось, что все с Западом покончено. Но для того, чтобы покончить с Западом, ему нужно пройти через Украину. А вот где оказалась настоящая проблема. Украина не знает тех колебаний, которые знает уже современный Запад. Но что я хочу сказать. И в Америке оказалось, что для очень многих доступен и легок вот этот простейший путь выбора между выжившими из ума пациентом, как вы говорите, и Путиным. И очень многие, даже серьезные мыслители, склонялись к мысли о том, что, а может быть, Путин это и есть противоядие, может быть даже какая-то общественная альтернатива к этому, к этому к сознательному населению. Я перевожу на бюрократический русский, это американская волк, к этому пробудившемуся сознательному населению. И это постигает многие умы. Я, например, очень уважаю, люблю, ценю э, Такера Карлсона за факс, news. У него всегда были очень очень толковые, содержательные и главное не близкие интеллектуальные конструкции. В Последнее время он попал под ту же волну. Ему показалось, что в этом, в этой борьбе между Байденом и Путиным ему, может быть, стоило бы взять сторону Путина. Сейчас он там кем-то Джалман даже, возможно, будет судим по статье о том, что он э, фактически врагу Америки подыгрывает. Но, но зачем же попадать в эту ловушку? Я повторяю, разве у Америки нет достойных претендентов на, на роль лидера, у которого мозги не набекрень? Разве Путин является нашим, нашим идолом, а не Рейган, скажем? Почему же? У нас же был Рейган. И он никогда не впадал в этот идиотизм, восхищения перед диктаторами такого рода. Почему же нужно Путина? Вы понимаете? Проблема в том, что коготок увяз всей птички пропасть. Вы начинаете искать позитивное в Путине, а окончаете тем, что вы начинаете его систему воззрений одобрять. Это ни к чему. У Америки есть сильные э, свои примеры исторические. Именно исторические. Опора на собственную силу, на противостояние. Вот что я имел в виду. Давайте что касается попробуем. заговора, который там привел к войне, здесь я оставлю это на совести Слушайте. Добрый день, пожалуйста, в <связь> Да, добрый день. Скажите, по вашему мнению, как долго Европа готова поддерживать санкции? И насколько эти санкции действительно влияют на жизнь в России? Насколько Европа готова поддерживать что? Как долго Европа готова поддерживать санкции и насколько санкции. эти санкции а. влияют на жизнь в России? но ну, опять же, понимаете, санкции несомненно на жизнь России влияют, зависит от того, какие санкции. Сегодня Европа умудрилась ввести еще какие-то санкции, и это может вызвать только гомерический смех у публики. Но они договорились, что они не будут ввозить, скажем, из России алмазы, да, ограненные уже алмазы, диаманты, не будут возить так называемые предметы роскоши. Но это, конечно, ударяет очень больно по Путину и его, и его окружению. Но это я иронизирую, разумеется. Это не то, что может сильно ударить. Но одну вещь принципиально важно понять. Санкции и война это разноскоростные процессы. У санкций эффект так называемый отложенный. У него эффект через полгода проявляется обычно. Но, понимаете, это же э, ярославское масло будет производиться в России, и можно будет пережить, как Путин говорит, переживем и на картошке. Не впервые. Санкции имеют отложенный эффект. Через полгода они ударят и больно ударят. Но война, <к assess> война-то такого типа, длится неделями, причем стоит <к lose> колоссальный жертв. Здесь нужно искать другое оружие, кроме санкций. Ну, замечательно, санкции, кто же скажет, что они плохие? Но если они единственное оружие, то тогда вы, вы э, плохо считаете, господа. Понимаете? Проц эффект санкций и эффект войны не пересекается. Нигде нет точки пересечения, потому что за, через полгода, Бог знает, как будет выглядеть ситуация в Европе. А война будет кончаться, может быть, через пару недель. И даже в любом своем варианте унесет, унесет тысячи, десятки тысяч жизней человеческих, И солдат украинских в том числе. Да? То есть надо просто осознавать <как> значение этих процессов, когда мы их применяем. Украине не нужна э, помощь в виде запрета на ввоз бриллиантов из России ей нужно нужно просто оружие чтобы себя защитить и, и кстати вот речи о том что есть легитимно а что есть а что не есть легитимно то есть по международному праву они смешны до боли но вы понимаете когда <соспорядок> западные политики типа Белодомовского пациента говорят что вы знаете мы сомневаемся здесь в легитимность как мы можем Безлетную зону, как мы можем противовоздушную оборону поставлять. Когда Россия говорит, что это казус Белли. Кстати, Россия, видя такой подход, сейчас говорит, что казус Белли и вообще любой экспорт в Украину, любая помощь, даже вот именно сливочным маслом, это все равно уже казус Белли для, для России. Но главное то, что, понимаете, мы же говорим не о России, а о другой стране. О большой европейской стране. Кстати, в стране основательница организации объединенных наций. Она была в первой тройке вообще этих государств, основавших организацию объединенных наций. Пусть советская, но это была уже Украина. Украина это субъект, а не объект международного права. И только Украина может определять, каким самолетом над его городами летать, а каким нельзя летать. Понимаете, это же, то, это же воздушное пространство суверенного государства. И когда Россия говорит, вы знаете, вот вы, заходя в воздушное пространство Украины, вы для нас, кажется, были. Ну а почему тогда, не заходя в пространство Польши? Ведь нет никакого международного права для этого. Поэтому они придумывают варианты, как я вначале сказал, они придумывают причины, почему не, не противостоять, а не почему и как противостоять. Вот придумали, что Россия ведь может вступить в войну. А мы, мы такие же голуби мира, как Чемберлейн, мы войны не хотим. И мы не дадим повода. Я слушал представителей в НАТО, которые буквально говорят, Путин надеялся втянуть нас в эту бойню. Но мы оказались хитрее. Мы не позволили себя втянуть в эту войну. Мы не поставим самолеты в Украине. Мы не дадим ей противовоздушную оборону. Мы не дадим втянуть в себя. Но Путин, конечно, кусает локти. Как это они так меня обхитрили? Не дали себя втянуть и не поставили Украине самолет. Давайте идиотизм вот этого подхода, который большому государству-члену ООН отказывает в праве контролировать свое собственное воздушное пространство. И, кстати, приглашать своих союзников к такому контролю. Вот как попытался сделать Зеленский. Попробуйте ввести безлетную зону. А когда Америка спрашивала согласие у агрессоров на введение безлетной зоны? Когда, скажем, в Ираке правил Саддам Хусейн, Америка ввела безлетную зону над Курдистаном, чем спасла тысячи и тысячи жизней, кстати. Но разве она спрашивала согласие у, у Саддама Хусейна? Разве она вслух говорила такие благоглупости, что Саддам может обидеться и может начать с нами войну в воздухе? Простите, это... Она же выполняла Курдистан даже не член ООН, и даже не самостоятельное государство, в отличие от Украины. Украина имеет святое право выбирать, кто будет летать над ее, над ее небом, на ее небе, а кто не будет. Но именно это не доходит, не доходит до этих стратегов в НАТО и в Соединенных Штатах. Думаю, Понимаете? что до них Они... все доходит. Это, так сказать, не случайное решение, это продуманное решение, это соответствует Я их взглядам, политике и их интересам. И... Давайте и... попробуем и... принять еще звонок, потом давай, вернемся, давай, если давай, будет так, время так, к этой теме. Да. Добрый день. Да, еще раз. Понимаете, у меня главный вопрос был. Как долго Европа готова продолжать эти санкции? Вот война может продолжаться и долго. Партизанская война, ну, неизвестно, чем закончится. Как долго Европа готова эти санкции поддерживать? Вот у меня был главный вопрос. Ведь в том-то и дело, что когда принимаются решение о санкциях, я имел возможность писать об этом и говорил, черт с ними, давайте хоть санкции, но давайте в конце резолюции, в конце решения Евросоюза допишем одно предложение. Санкции при... будут применяться до окончательного решения э, военной ситуации и до ухода. России с территории Украины. Вот такое предложение нам бы уже гарантировало какую-то последовательность. А так, да я нисколько не верю в это. Ну, ну, в, случае, в печальном случае, если Путин удушит Украину, расстреляет все ее руководство, расстреляет всех, кто как-то относ... имел отношение к этому режиму демократическому, даже если он это сделает, то Европа на следующий день скажет, что причина для санкций исчезла. Но нет такой никакой суверенной Украины, а есть губерния, вполне довольная тем, что ее Москва там опекает и прочее. Но это же уже у них сейчас в мозжечке уже сформулированы эти предложения, которые они применят после этого. Поэтому я не могу сказать, санкции будут продолжаться так долго, как долго будет Украина сопротивляться. Вот и все. Партизанская война, если она будет мощная и повсеместная, то, разумеется, будет еще как бы продолжение войны. А если она будет очаговая где-то там в Закарпатье в горах, то скажут, что это не беда, это, это русские справятся с этим еще неделя-две. И бизнес as usual. Вот к чему стремятся. Поэтому я не верю в продолжительность таких санкций. Все зависит от стойкости украинцев. Они сейчас уже добивают долготерпения европейцев, которые давно хотели бы, чтобы они сдались и не понимают, как они могут не сдаваться, они вполне готовы сказать, что это нарушение всех конвенций женевских, что нужно сдаваться в таких ситуациях. Да? Такова европейская норма. Ну, короче, сейчас я, конечно, иронизирую, но, в принципе, вы меня поняли. Так долго продлятся санкции, как долго будут бороться украинцы. Вопрос вот в комментариях в YouTube. Украину принимает в Евросоюз, надеясь, что это поможет сократить жертвы. Не окажется ли это ермом на ее шее в будущем и развитие страны не в том направлении? Украине Евросоюз ясно сказал, что он ее не примет в ближайшие 15 лет. Двери закрыты. Зеленский это повторил буквально сегодня. Нас, мы должны смириться с тем, сказал он, или исходить из того, что нас в Евросоюзе не ждут и в НАТО не ждут. Канцлер Шольц сказал ясно, и именно определил этот срок. В ближайшие 10-15 лет двери в Евросоюз закрыты. Почему, спросите вы? Миллион причин. Во-первых, состояние войны. Во-вторых, состояние противостояния. Конфликтная территория, пограничное трение. И, люби, любимый козырь, пока не будет искоренена коррупция. Вы же понимаете, что она всюду искоренена. Она искоренена в Болгарии, член НАТО в Румынии. Она искоренена всюду, да, в том числе в Соединенных Штатах. И только на Украине она еще есть, эта коррупция. Ну и смехи грех. Просто они не хотят, они боятся связать себя какими-либо обязательствами. Например, ми мир сейчас молча проходит <как> вокруг факта, что две великие державы, главные члены, э, главные члены НАТО, главные члены НАТО, Соединенные Штаты и Великобритания, подписавшие Будапештский меморандум, 1994 года, который гарантирует территориальную целостность и неприкосновенность Украины в обмен на сдачу ядерного оружия. Гарантирует. Там не, там не общая фраза о том, что будем стараться, попытаемся. Нет. Гарантия. И подписи, и подписи государственных деятелей главных этих двух стран. Еще третья и четвертая это была Россия и Украина. Украина выполнила свою часть обязательств, но выполнили ли свою часть обязательств эти две главные державы НАТО? Да ни в коем случае, они даже не вспоминают об этом. А их подписи, что отозваны или они действительно нет, они по-прежнему там, но никто их не собирается выполнять. Поэтому, когда говорят, что когда НАТО заявляет устами бюрократа Столтенберга, который пришел там из банка и уходит в какой-то банк, а между тем он генеральный секретарь НАТО, понимаете, вояка тоже, банкир Вояков. Так вот, он говорит, что но если вторгнуться в любую часть НАТО, то мы то мы о -го, го он не говорит, что мы. Но как можно верить его словам, если не выполняются другие обязательства, взятые на себя, причем совершенно формально, официально взятые на себя, но это как если бы сказали завтра, а вот НАТО Польшу, скажем, защищать не будет. И что с этим делать? Ну, вот так это такое отношение к своим же обязательствам. А Все-таки Евросоюз однозначно принял. Вы точно уверены? Потому что пишут, что вчера вроде была информация о том, что приняли решение, что примут в Евросоюз. Когда? Через 15 лет. Через 15 лет. 10-15 лет. Понятно. Нет. Ведь не начал даже процесс не принято даже вот это <кх> а, требование о. Просьба, предложение о принятии, которое Зеленский подал. Не знаю, что произошло вчера, но сегодня ситуация такова, что украине сказано было, что в ближайшие 10-15 лет лучше не думать об этом. А ведь, опять же, парадокс, мы возвращаемся к парадоксу о исчезновении международного права. Вот так как стоит вопрос. Исчезновение международного права. Ведь ассоциационную договоры об ассоциации... Украины. В Евросоюз был подписан или почти был подписан его Янукович в Вильнюсе в 2014 no. из-за чего и начался Майдан, кстати. Он должен был в Вильнюс отправиться. но Он отправился в Сочи. Янукович, тогдашний президент. И Путин ему пообещал 15 миллиардов долларов. И вот тогда он не подписал, не поехал в Вильнюс и отвер отверг Асоци... договор об ассоциации. Он уже был, он уже есть. Он... он просто не выполняется никем. Он просто считается, как бы, ну, заметенным под ковер. Вот заменил под ковер ассоцион... ассоционный э, договор об ассоциации Украины в ЕС, тогдашний. И сейчас говорят, что ну, лет 10-15. У нас есть минута времени. Если короткий Правильно. вопрос, может быть, Ефим... Это маленькое замечание. Договор этот подписал потом Порошенко, но мне кажется, что вообще им и не нужно это Украине, в НАТО бы надо было вступить, а Британия, слава богу, вышла, а зачем туда вступать тогда Украине? Украине вообще по большому счету, если бы она выдержала сейчас напор и показала, что она морально выше, ей вообще ни в какие этого типа союзы вступать в принципе не надо она сама становится гегемоном. Вот послушайте меня внимательно. Она становится новой великой державой фактически. И даже независимо от того, кстати, проиграет она сейчас или нет, она уже победила. Она уже показала на фоне этих, этих принципиальных слабаков, которые считают слабость каким-то прогрессивным преимуществом. Так Украина уже показала, что рождается новый гегемон в регионе. Понимаете, способные вступить в равную борьбу с гигантом мировых размеров. И с этой Украиной придется считаться всем. Поверьте. А кстати, в истории не раз случалось такое, что когда страна оказывалась вроде бы выжженным полем, но продемонстрировала невероятную моральную высоту и силу духа, она по этому пути идет и она достигает огромных Поэтому я сомневаюсь, что вообще. Что Огр... там... Огромное спасибо. Огромное спасибо. Пока. И до встречи в следующий раз. До встречи. Да. До встречи. Пока. пока.